Еще раз здравствуйте всем. Я представляться, не знаю, есть ли люди, которые не были. Поднимите руки, есть ли люди, которые не были на моих предыдущих презентациях? Вот. Андрей, консультант компании Cisco по сетевым да, технологиям. Сегодня мы будем говорить о DNA-центре и компоненте Assurance. Компоненты Assurance это новая продвинутая мониторилка с использованием всех современных механизмов и подходов, которые позволяют сделать эту мониторилку более интересной, более привлекательной и обеспечивающей обратную связь системы мониторинга и системы управления. Вспоминаем, да, то, что у нас сейчас маркетинговый тренд, это Network Intuitive, все эти управляемые намерения. Сети самообучающиеся, сети, получающие от сетевых устройств контекста, дающие интент, намерение. Что для нас это значит? Для нас это значит, что мы рассматриваем сеть уже несколько по-другому. Что значит по-другому? Повторюсь, мы ждем, что в ближайшем будущем технологии позволят сделать сеть самоуправляемой. Первые предпосылки уже есть реализованы, я это буду показывать на слайдах. То есть как это видит? Как, как, как это выглядит со стороны? Система управления сетью дает команду сетевым устройствам. Скажите мне, что с вами происходит. Дает ее особым образом, sdn подобным и забирает некую контекстную информацию. Чем это отличается от сборов сеслога и SNMP? Ну, тем, что это на новых математических моделях, подходах и так дальше. То есть если слог у нас отдавал всю информацию, которая нам была нужна и не нужна, и мы с ней что-то выбирали, новые подходы позволяют нам получать более адресную контекстную информацию. Собрали мы ее воедино в нашей системе управления. В этой же системе управления у нас есть компоненты, которые отвечают за мониторинг. Network Data Platform, маркетинговое название, DNA Assurance. Это движок, который работает с озером данных. Собрали озеро данных, начинаем к нему применять математические модели, прогнозирование, корреляции, выведение KPI и так дальше, и так дальше, и так дальше. В результате чего а, наша система управления контроля Resident получает очень хороший набор показателей, что считать нормальным, ненормальным, что считать ошибкой, что считать сбоем и так дальше. И по результатам анализа этих инцидентов может принимать некие а, лечащие действия. Сейчас это сетевые предположения. Сетевые предположения, которые выглядят так. DNA контроллер считает, что в вашей сети уже существует проблема такая-то, связана с тем-то, обратите внимание, на узел такой-то. Что будет дальше? SDN контроллер сможет предложить варианты лечения. То есть не просто посмотрите на такое-то устройство и устраните проблему, а вот э, есть такое то CLI, либо есть какие-то действия, Администратор, благослови: да? то есть администратор жмет кнопочку ОК, это применяется. Дальше больше, возле кнопочки ОК, появляется такая галочка: больше не спрашивать. Да, то есть, дальше больше, ни кнопочек, ни галочек нет. Сеть сама э, за счет SDN-контроллера поймет, что ей плохо, либо завтра будет плохо, поднимет кейс в нашей службе технической поддержки, к вам вернется живой человек с пониманием ну, той проблемы, которая у вас есть, и с контекстной информацией, которой ему достаточно для того, чтобы вам помочь. Вот такие самолечащие сети нас ждут в будущем. Это путь, это очень длинный процесс, и мгновенно это не случится. А, множество технологий доступа, множество а, кампусы, отэшная сеть производственная, проводные и беспроводные подключения, все это дает дополнительную сложность. С этой сложностью нужно находить а, механизмы управления, и а, Cisco предполагает, а, что благодаря интеграции множества технологий воедино мы будем получать ну, несколько больше возможностей. Итак, например, у нас есть возможность совместного использования проводных и беспроводных сетей. Чем это хорошо? Ну, очень простой ответ. У нас теперь не две сети живущих параллельно, а одна сеть. Политики единые, конфигурации единые, нет необходимости трансляции политик. Первое преимущество. Второе преимущество: распаковка трафика на порту доступа, с точки доступа, позволяет нам делать полисинг, например, вырезать YouTube. У всех пользователей Wi-Fi и не пускать его дальше в сеть. Что мы делали раньше? Раньше мы энкапсулировали этот трафик и гнали аж до контроллеров слепую с зашифрованным капвап-туннелем. Опять-таки интеграция нам дает больше возможностей, больше наблюдаемости, больше управления. Появляются новые подходы, которые нам позволяют растянуть SD-Access-кампусные подходы на бренчи, это фабрики на бокс. Появляются возможности подключения старых кусков сети, L2 Border, L2 Flooding, ну и многое другое. А, ну и кросс-доменная интеграция. Например, DNA-центр позволяет видеть и управлять устройствами Miraki. Сейчас это реализовано через кросс-ссылки. То есть видишь в системе управления устройствами Miraki, нажимаешь на его параметры, проваливаешься в облако управления Miraki. А, еще один вызов — это многооблачный мир. То есть, когда мы говорим о том, что, окей, у нас в нашем СОДе все понятно, прозрачно, и мы там знаем и контролируем, завелось у нас какое-то облако. Ну, в Украине чаще всего заводятся такие облака, как Microsoft Azure. Исторически так сложилось, большое присутствие Microsoft, многие уже убежали в облако Azure, и все, кто поиспользовал, ну, какое-то одно облако, не обязательно Microsoft, это может быть Amazon, еще что-то, пришли к выводу. Что? Одного облака недостаточно. Почему? Потому что есть другое облако, которое делает то же самое, но дешевле. Либо выбранное нами облако оказалось очень классным, но не умеет фичу номер 32, которая нам по зарез нужна. Переходим на еще одно облако для конкретного сервиса. За 5 лет средняя компания делает adoption 3-5 облаков. Да? То есть вот... Где-то по облаку в год компании на Западе успевают, ну, скажем так, подключить к своей инфраструктуре. Это сложность. Это большая сложность. Почему? Потому что, вспоминая опыты тех сетевых проектов, которые у нас есть и связанные с облаками, могу точно сказать, что нет единого хозяина облачной инфраструктуры. Вот у нас есть примеры, когда сетевыми настройками в Microsoft Azure занимаются люди, которые управляли на земле Microsoft Exchange. Ты же Microsoftчик, вот тебе облако Microsoft -а управляй. Человек, который всю жизнь занимался сервисами, там, поднимал exchange, active directory, каталоги, смотрит на эти сетевые сущности, ну и как бы немножко новое для него, я бы так бы сказал. С одной стороны, зовет сетевика, хорошего цискаря, он садится за консоль, смотрит, ну, а там нейминг даже другой, там нету Вланов, там нету vrf там оно все называется по-другому, другая логика взаимодействия. Тоже определенная сложность. Соответственно, много многооблачный мир — это то, с чем уже живет Запад, то, с чем мы будем жить в ближайшее время. И очень бы хотелось, чтобы мы могли связать политики облака с землей. И такие варианты у нас есть. Это у нас умеет делать Cisco CI. интеграцию с облаками, и у нас есть возможность транслировать политики земли и наземного цода в облачный цод. С этим умеет работать DNA-центр, у нас есть специальный коннектор, который позволяет выстраивать единую политику между землей и облаком. С этим у нас работают и другие наши средства. То есть, в принципе, готовность к облакам у решения CISCO, она уже есть, уже встроена, и мы ожидаем, что этот функционал будет обогащаться, скажем так. Безусловно, нам тут понадобится безопасность. В первую очередь хочу отметить то, что все новые решения у нас идут с концепцией Zero Trust, то есть мы не предполагаем коммуникаций, которые не разрешены. Тем самым мы обеспечиваем базовую защиту изначально и продолжаем ее, применяя различные техники и технологии. Для того, чтобы понимать, все ли у нас так или не так, мы используем технологии, которые расширяют нам наблюдаемость нашей сети. Многое из этого уже сделано, многое еще находится в радмапе. Вот на самом деле все, что связано с интеграцией, интеграция устро доменов, интеграцией политик, интеграция с облаками – это живой процесс. Живой процесс, который постоянно дорабатывается, разрабатывается, опять-таки облака тоже немножко меняются, соответственно, подходы, требования – это то, над чем компания очень активно работает. И уже сейчас мы можем сказать, то, что у нас есть возможность интеграции, например, Сети доступа SD-Access через ICE со средствами безопасности. У нас уже есть возможность интеграции SD-Access, Mirac, sd One с Umbrella, с облачной безопасностью. У нас есть уже с последних версий интеграция DNA-центра с SOS то есть DNA-центр, как контроллер, управляющий нашими кампусными сетями, становится единым окном администратора, которое дает наблюдаемость через инструменты Steelswatch, дает единые политики, в том числе на облако, дает единый интерфейс управления identity с дашборда DNA-центра через ICE. Все это сделано, на самом деле, с одной важной мыслью – мыслью о приложениях. Когда мы говорили о сетях и IP-адресации, мы говорили о том, что identity важно, и это вот как краегольный камень сегментации. С одной стороны, да, это так, это актуально и в большей мере актуально для дизайна сети. Но если мы говорим о работе сети, что нам больше важно? IP-адреса? Ну, наверное, нет. Пингается сервер, не пингается? то да кто вот сейчас об этом заботится? Здорово, что он пингается. Плохо, что на нем application висит и не дает доступа пользователям. Но от того, что пингается, там, сервер отвечает на пинги, легче не становится. Соответственно, нам нужно и важно понимать, как работают приложения в сети, что вызывает проблемы с их работой и так дальше. Для этого у нас есть целый набор механизмов которые позволяют нам обеспечить нужный уровень SLA и применить те технологии, которые нам позволяют посмотреть глубже и больше в те приложения, которые используются в нашей сети. Что в этом плане хорошо и качественно отличает компанию Cisco от других производителей? Каждый раз, когда мы говорим application, мы должны где-то в уме держать, что application должен быть как-то распознан. Самый простой в лоб сценарий распознания приложений ничто иное, как DPI, Deep Packet Inspection. Когда мы смотрим, если мы раньше сетевые устройства, у нас с чем работали? С заголовочками. Посмотрел заголовочек и принял решение переложить в другое плечо, отмаршрутизировать куда-то, либо там дропнуть этот трафик и так дальше. То теперь, когда мы говорим о приложениях, нам нужно заглядывать в payload пейлот, который может определить приложение не с первого пакета, не со второго, а с какого-то набора и так дальше. Где возьмутся вот те самые пресловутые средства, которые смогут смотреть в пейлот? Теперь посмотрим на коммутаторы, которые есть на рынке. Есть коммутаторы компании Cisco и есть все остальные. В чем их принципиальное отличие? Cisco сама делает свои чипсеты. У нас есть асики, которые мы научились программировать. Теперь любая функция, которая нам нужна в сети, может быть доступна в аппаратной реализации на чипе. Как работает весь остальной рынок? Ну, давайте возьмем коммутаторы любого из наших конкурентов. Да? Практически все конкуренты у нас делают коммутаторы на браткомовских чипах. Отличные чипы, хорошие, быстрые. Даже Cisco использует браткомовские чипы во множестве своих линеек. В ЦОДах, в маршрутизаторах, там, в частности в ASR 9 даже в некоторых коммутаторах попроще мы используем тоже браткомовские чипы. Но палка оказывается в двух концах. Используя только тот функционал, который доступен в браткоме, в тех оемных чипах, которые доступны всему рынку, мы ограничены их возможностями. Да, они классные, они постоянно улучшаются, они дают возможность их оборудования, дают возможность провалиться там, в Linux, дают возможность поверх какой-то базовой оси, которую дает Бородком, поставить свою, и так делают многие производители. Например, одна известная сетевая компания полтора-два года назад отказалась в своих коммутаторах от собственных чипов. Ну, не собственных, они брали марвеловские. И теперь печатают на Бородкоме. Потеряли треть функционала. Ну, потому что все-таки железо важно, да, то есть мы не можем сказать, что не имея поддержки в железе, мы фантастическим образом как-то получим какую-то функцию. Возвращаясь к браткомовским чипам и сравнивая их с цисковскими, в чем отличие, как они работают. Браткомовские чипы создавались для коммутаторов ЦОД в первую очередь. Как следствие, за счет там, их удешевления, комодизации увеличение объема, они стали доступны в коммутаторах, которые появились на аксессе. И этим другие производители заполонили рынок. Как работают эти коммутаторы? Они фактически э, просматривают только заголовки пакетов, и как только заголовок прочитан, они уже начинают отправлять payload. Чем это хорошо? Для отсюда это супер. Большие скоростя, низкие задержки. Все казалось бы классно, но где мы увидим, а что же было в пейлоаде? Какое приложение там находится внутри? Для этого мы должны немножко по-другому обрабатывать пакеты. Cisco на своих вот новых асиках, все, которые в 9000-й линейке коммутаторов, делает именно так. То есть мы делаем процессинг пакета не только по э, заголовкам, но еще и по пейлоаду. Соответственно, у нас есть понимание и наблюдаемость приложений от уровня доступа и дальше. Вот в чем собственно фокус технологический. Не придумав свой чип, нельзя чем-то отличаться от, от того, что есть на рынке от Commodity. Соответственно, все, что связано с application, у нас работает с уровня доступа, с коммутацией, работает в маршрутизации, есть технологии Enbar, которые позволяют это разбирать, есть целый комплекс средств вспомогательных, которые могут посмотреть на application с другой стороны, не с сетевой, а, например, с точки зрения кода, и этим занимается AppDynamics. Такие подходы нам дают больше наблюдаемость. Но если мы говорим о облаках, если мы говорим о облаках, о Office 365, как понять, где у нас находится application? Сегодня Microsoft там, взял один блок IP-адресов и на нем развернул свои ноды, которые принимают Office 365. Завтра у них какой-то maintenance. Эти ноды переехали на другие IP-шники. Для этих айпишников автоматически генерятся доменные имена громадной длины, ну, по какой-то логике, да, для управления, для чего-то еще. Опять-таки еще и доменные имена меняются. Где мы возьмем информацию о этих приложениях? А, ну, наверное, слишком амбициозно заставить коммутатор или даже маршрутизатор стучаться в облако, спрашивать у Microsoft, а где же у тебя что, какие ноды и так дальше. она должна быть какая-то одна точка входа. Такой единственной точкой входа становятся наши SDN-контроллеры. SDN-контроллеры умеют работать с облаками через API, получают выгрузки, параметры, что считать, принадлежащему облаку, трафику, и уже с ним работают. Таким образом, мы получаем больше инсайтов. Мы получаем, с одной стороны, сетевой инсайт, понимая, какое приложение курсирует в сети. С другой стороны, мы получаем Application Insight, благодаря AppDynamics и для своих приложений. Мы получаем наблюдаемость от Tetration, от SteelSwatch, от других. Средств, которые нам могут подсказать, какие приложения, какие потоки, как они используются, как они работают. Ни одно из средств, естественно, не может дать стопроцентного адресации всех use кейсов. Набор этих средств он адресует 99,9 возможных сценариев. Дальше больше. Все у нас работает с открытыми API-ами. Есть сайт developer.com, на котором выложено все, что связано с нашими applications API-ами, домен контроллерами, IOS, ну и так дальше, и даже с То есть, в принципе, при желании, мы можем получить несколько больше от наших коммутаторов, используя вот прикладной подход, связанный с программированием сети. Что же такое dna раз? С одной стороны, у нас есть сеть, которая обучающаяся и транслирует intent, и это DNA-центр, с другой стороны, мы получаем контекст, и что-то этот контекст должно принять. Вот таким чем-то и является компонента Assurance, которая позволяет увидеть несколько больше. То есть intent — это все автоматизация, то, что называется autom automation, которая начинается с готовности инфраструктуры, и заканчивается какими-то политиками, которые ложатся на всю сеть. Дальше у нас вступает в роль контекст, и идя в intent-based networking, мы, безусловно, должны понимать, что intent может быть транслирован в какие-то настройки, наше пожелания может быть транслировано в настройки только при полной уверенности и понимании, что мы делаем. Для этого нам нужна наблюдаемость, для этого нам нужен вот тот самый пресловутый data lake, который спрятан под капотом нашей системы мониторинга сети. где максимальную эффективность показывают такие компоненты, как DNA Assurance. Там, где больше всего сложности динамика. Хороший пример Wi-Fi-сети. У нас есть радиоэфир, который мы не контролируем, есть помехи в этом эфире, которые мы не контролируем, у нас есть общий носитель эфир, который переиспользуется по-разному, у нас есть точка доступа, которая может... Ну, отказать, заглючить, повести себя неправильно, обработать трафик никак, не так, как нам бы хотелось. Дальше у нас есть коммутатор, в который он включается. За этим коммутатором есть еще один коммутатор, потом еще один коммутатор, потом трафик выходит в маршрутизатор, по VPN уходит в сот, где у нас он опять выпадает в коммутатор, еще один коммутатор, и там где-то стоит домен... wireless контроллер. Точек отказа множество. Добавляем сюда DHCP-сервер, добавляем сюда а, систему контроля доступа к сети и получаем ну, такую себе довольно-таки сложную схему взаимодействия. А, может ли человек качественно и быстро трэблшутить вот столько точек возникновения проблем? Наверное, нет. И здесь нам очень сильно, очень сильно как раз и помогут те средства, которые занимаются автоматизацией, мониторингом сети, получением контекста, инсайта. Здесь же применимы техники, связанные с machine learning, с самообучением и с выставлением определенных предположений, бейзлайнов. Что считать нормальным, что считать нет. Что еще хочется добавить. С последних версий у нас стала доступным облачная система машин лернинга, которая работает в нашем Cisco-облаке, в которую мы можем отдавать метаданные, анонимизированные с нашей компоненты assurance. Зачем это надо? Ну, а, с одной стороны, какой-то центральный облачный мозг – это то, что для вас, по идее, ничего не стоит, ну, с точки зрения процессорных мощностей. Для Cisco это стоит много-много стоек серверов, которые, на которых крутятся эти данные, идет какое-то вычисление, ресурсоемкие операции на самом деле. С другой стороны, это некая общая база знаний, которая нужна ну, нам, как разработчикам, да, то есть имея больше информации, мы можем видеть больше инсайтов, нужна вам, как э, лучшие практики в индустрии. То есть зачем придумывать велосипед, если уже кто-то придумал, как, как, как сделать вот простое средство передвижения. Соответственно, компоненты assurance и аналитики у нас на самом деле спрятано под капотом DNA-центра и позволяет работать с нашей сетью. Используется множество источников данных. Это и топология, локейшн, IP-адрес-менеджмент, политики, инвентарь, DHCP, авторизация сетевая, аутентификация, DNS и так, дальше, и так дальше. Все это обрабатывается. Мы получаем некоторые модели данных, которые нам уже позволяют визуализировать то, что мы получили в виде каких-то понятных KPI. -ов. Что такое KPI и откуда они берутся? В эту компанию Cisco вложила громаднейшие деньги. То есть вот получить кучу данных – это просто. А вот какую-то изюминку с них вытянуть – это уже сложно. И зачастую вот такие задачи, работы с большими данными, они не решаются в лоб. То есть нельзя сказать, что при превышении какого-то параметра на 300 единиц это уже какое-то событие. Для кого-то это 300 единиц, для кого-то это 3000 единиц, для кого-то это 2 единицы. И вот тут закономерности могут быть совсем не очевидны. машин learning, нейронные сети помогают эту сложность, ну скажем так, причесать. А не секрет, что обратной стороной медали будет что? Каждый раз, когда мы работаем с громадными массивами данных, мы чем-то пренебрегаем. В нашем случае точностью. Кто знаком с технологиями работы с, дан... с большими данными, технологии с большими данными никогда не обещают точность. Ну, в принципе, как бы природой своей не предусмотрено. Но подбор правильных алгоритмов нам достоверность точности приближает. Скажем так, математическое ожидание улучшает. Комбинация многих параметров и корреляций точность еще увеличивает, но увеличивает ну, вычислительные мощности. И на самом деле внутри наших механизмов самообучения работает процесс, который, с одной стороны, дополняет измерения, то есть добавляет новые контекстные данные, если этого недостаточно, либо схлопывает эти измерения, уменьшает количество контекстных плоскостей, по которым мы проводим корреляцию, если они не влияют. Без автоматических применений средств искусственного интеллекта, будем говорить так, это сделать невозможно. Поэтому это встроено под капот. Вот эти KPI, зелененькие, красненькие флажочки, циферки и все, вот, вот все что есть вокруг этого, это большой математический аппарат. Получился достаточно хорошим, и компания Cisco очень долго не планировала давать пользователям механизмы тюнинга этих параметров. Что мы ожидаем? Что со следующих версий такая возможность тоже появится. То есть в некоторых случаях те KPI, которые мы насчитали, могут быть не то чтобы совсем нерелевантны для вас, но иметь меньший вес или значение, или больший вес или значение, чем то предполагает компания CISCO глобально. Соответственно, появится возможность тюнинга этих kpi Хорошая новость. DNA-assurance достаточно прост в запуске и эксплуатации. Если есть планы, например, там, пойти в SDX, да, то есть какие-то сложные сценарии интеграции, в том числе с облаками, в том числе трассе как-то автоматизировать. Но мы понимаем, что вот если мы поставим DNA-контроллер, DNA-C, и он начнет что-то менять в сети, ну, не дай бог, сломает, а сеть живая, работает. Ну, как-то вот начать вот с таких совершенно кардинальных изменений может быть тяжело. Но, с другой стороны, если у нас есть DNA-центр, мы можем использовать non-intrusive сценарии. Первый это мониторинг компонента assurance. Ну, то есть, забирая данные, мы на самом деле ничего не ломаем. Второй сценарий это настройка нулевого дня. Вот таких два самых простых сценария, с которых стоит начинать знакомство с DNA-центром. Мониторилка ничего не сломает? Ну, ничего не сломает, уже хорошо. То, что никогда не было настроено, может сломаться? Ну, нет. Да? То есть внедрение нулевого дня, когда на чистое устройство приезжает нужный нам конфиг, это тоже один из таких интересных сценариев. Соответственно, у нас есть механизмы, которые позволяют еще более упростить вот внедрение таких вещей, как DNA Assurance. Сценарий Getting Started — предполагает то, что мы можем сделать discovery нашей сети по CLI-коденшалсам, по SNMP, использовать CDP и множество других техник для того, чтобы наполнить базу и понимание того, а что же мы мониторим. После чего мы получаем вот такую вот карту, которая нам покажет, где, на каких сайтах у нас что находится. Ну, безусловно, карта само собой не появится, то есть нам нужно сделать соотнесение определенных найденных, найденных устройств с какими-то сайтами. Зачем нам нужна на самом деле карта? У кого есть готовый ответ? Все очень просто. Мы можем использовать location как один из контекстов. То есть всем пользователям можно к exchange, но только с амстердамского офиса. Соответственно, вот дизайн здание, сайт, макросайт или метросайт, да, группа сайтов может быть критерием принятия решения о предоставлении тех или иных услуг сетевых. Это же может быть критерием для принятия решения, что считать нормальным, ненормальным при мониторинге. Сбор телеметрии. Что мы собираем? Какие механизмы используем? На самом деле мы используем множество механизмов. Если быть точными, мы используем все доступные механизмы, которые считаем уместными. Почему? Есть громадные наработки, ну вот, скажем так, моделей, контекстов предположений, которые мы можем получить даже со старых исторических legacy протоколов. Кто бы что ни говорил о протоколе SNMP, тем не менее, есть уже там большой опыт использования конкретных мибов. То есть индустрия четко знает, что используя вот этот миб, ты, наверное, уложишь control и центральный процессор сетевого устройства. Да, Это все равно, что сделать нацистский SNMP-дебагол. Да, то есть Когда ты делаешь такую веселую команду, у тебя просто дрейд процессор, потому что ну, что значит тол? Это же вообще как бы слишком много информации. Тем не менее, есть очень хорошие, быстрые трэпы, код которых там, выверен, оптимизирован, используется 100 лет в обед, почему бы нам эту информацию не забирать, не подкладывать в нашу модель данных. С другой стороны, мы все-таки пытаемся уйти от тех сложностей и тех проблем, которые нам несут э, старые протоколы, и переходим в новое измерение, которое называется стриминг телеметрия Стриминг-телеметрия – это SDN-like подход к мониторингу. Если вот совсем грубо и на пальцах это объяснить, то это будет выглядеть таким образом. SDN-контроллер видит, что в сети происходят какие-то события. Ну, компоненты мониторинга ему об этом сообщают. Это для него является триггером постучаться на устройство и сказать «скажи мне больше, почему тебе плохо». Устройство начинает рассказывать больше, срабатывает математические модели, которые выводят достоверное предположение о причине проблемы, после чего SDN-контроллер может постучаться на устройство и сказать, «Хватит, горшочек, не вари, мне не нужно столько контекстной информации от тебя». Кто собирал логи с серверов сетевых устройств, прекрасно понимаете. Да? То есть, С одной стороны, мы можем собирать гигабайты в день, что мы потом с этим будем делать, с другой стороны, мы можем собирать килобайты в день и что мы там увидим. Да? То есть либо иголка в стоге сена, ну, либо же не либо, либо, либо иголки и не сена. А, Стрийных телеметрия новый подход, меньше нагрузки на, на CPU, подписная модель. То есть можно разные сервисы заставить подписываться на изменения конкретных параметров устройства. Очень удобно на самом деле. Плюс стриминг-телеметрия хорошо адресуется SDN-овскими подходами к управлению. То есть модели NetConf Young хорошо ложатся, то есть сервис, uh, Data Modeling, сервисная цепочка обработки uh, модели данных ложится лучше в стриминг-телеметрией. То есть они более, более готовы к использованию в механизмах автоматизации. Референсный слайд, который показывает, вот что нам дает переход на стриминговую телеметрию в DNA-центра. То есть скорость реакции у нас значительно улучшается по большинству показателей. А некоторые вещи, например, мы по старинке не могли собирать вообще. Транспортным протоколом для стримных телеметрии могут быть различные транспорты. Да, но модель за этим одна, контекст за этим один. В принципе, мы получим один и тот же эффект, неважно, каким образом мы эту телеметрию собрали. А дальше больше. Для того, чтобы видеть и понимать, что у нас происходит с приложениями, мы получи, подключаем контекстные источники. Офис 365, внешнее облако по API нам может известить, например, где находится этот сервис в данный момент, IP-адреса, DNS-имена. DNS Инфоблок, система управления IP-адресным пространством может нам подсказать, какие пулы у нас использованы, не использованы, что автоматически можно потреблять с той базовой э, структуры, которую нам дает управление IP-адресным пространством именным пространством, DNS-ами над именами, ну и так дальше, и так дальше. То есть мы это тоже можем использовать. Плюс за счет интеграции с другими средствами мы можем получить чуть больше наблюдаемости того, что происходит. В связке с современным сетевым оборудованием мы за счет стримных телеметрии можем получать более адресный контекст. Когда мы говорим о машинном обучении, мы всегда понимаем, да, то есть, что чем сложнее у нас задача, тем ну, больше, мультипликативно больше ресурсов на ее решение нам надо. И есть задачи, которые ну, в лоб не решаются. И поэтому, безусловно, подключение внешнего облака, вот есть DNA-центр on-premise, к Cisco-облаку, которое имеет миллионы предустановленных и предустановленных предопределенных моделей поможет сделать не просто кривую, которая показывает актуальный трафик, но еще вот, например, зелененьким красиво посвятить, а что считать бейзлайном. Откуда взялся бейзлайн? У вас его не было, у вас только появился DNA-центр, вы только загнали туда трафик. Облачный мозг видел похожий трафик, похожие тенденции где-то у другого заказчика, агрегировал это в виде каких-то предположений KPI, -ов. Uh, был живой человек-эксперт, который сказал, да, наверное, это оно, благословил эту политику, она появилась в нашем облаке, и теперь вы получаете как встроенный механизм, ну, вот какое-то предположение, что считать нормальным или нет. Абсолютно ли это решает ваши вопросы ну, повседневной эксплуатации? Наверное, нет. Но как хорошая подсказка, оно будет полезно. И таких подсказок становится больше, они становятся все интереснее. Опять-таки наше облако собирает только анонимизированную телеметрию. Туда мы э, какие-то конкретные, ну, какие-то конкретные данные о мы не отправляем. А теперь все-таки надо сделать шаг назад и подумать, вот почему нам понадобилось машинное обучение, почему мы об этом задумались. Индустрия меняется. Все больше и все чаще мы видим то, что без машинного обучения задачи не решаются. Все это связано с объемами. С объемами данных, которые мы обрабатываем. Простые статистические задачи поддаются линейному предсказуемому решению. Сложные поведенческие задачи зачастую дискретных решений не имеют, конечных решений не имеют. Недавно прочитал одну интересную фантастическую книгу, называется «Задача трех тел». Что такое задача трех тел, объясню в двух словах. Представим себе, есть три тела, которые взаимодействуют между собой. В XVIII веке Анри Пуанкаре доказал, что такая задача в общем случае не имеет конечных решений. Прошло немного времени, и Эйлер доказал, сделал, решение этой задачи, сделал решение этой задачи для частного случая, когда три тела находятся на одной прямой. Солнце, Луна, Земля. Да, вот такое взаимодействие мы легко можем спрогнозировать, рассчитать. Например, влияние гравитации. Да, то есть если Луна за нами, она забирает гравитацию Солнца, если она перед нами, она добавляет. Да, это при режима мало, но мы, мы это можем высчитать, это понятное решение. Есть другой хороший пример. Лагранж в XVIII веке просчитал взаимодействие трех тел, которые находятся на сторонах равностороннего треугольника. Вот вы видите, как выглядит вот их вращение. Завораживает, да? То есть на самом деле это только частный сценарий, частный случай. Сейчас известно около 30 частных случаев решения задачи трех тел. Последний из них в 2011 году – это сербы, Штук всем, наверное, последних сделали вот таких вот открытий для частного случая. В общем случае задача не решается. А что же наша сеть? Нажмите, пожалуйста, следующий пробел. Мир вокруг нас – это задача тысячи и тысяч тел. То есть если взаимодействие трех тел имеют только частные случаи решения, то что же говорить о нашей сетевой инфраструктуре? есть приложения, IP-адреса, пользователи облака и так дальше, и так дальше, и так дальше. Сложность растет экспоненциально. Применять классические подходы к решению таких задач уже невозможно. Именно поэтому мы говорим о том… Пробел, пожалуйста. Еще раз. Именно поэтому мы говорим о том, что технологии machine learning, deep learning и искусственного интеллекта хорошо подходят для решения таких задач. Природа для решения таких задач использует эволюционные алгоритмы. Какие есть примеры эволюционных алгоритмов? Представим себе, есть муравейник и есть еда, и есть какие-то препятствия. Как только первый муравей найдет еду, он вернется домой и, как все муравьишки, начнут туда ходить. Раньше или позже они столкнутся. То есть те, которые идут за едой, от еды. То есть как-то вот решить задачу по ходу, когда муравьишек много, и каждый из них может принять интуитивное решение, не обоснованное ничем, повернуть влево или вправо. Да, вот как уклониться от идущего на тебя муравья другого. Принимается решение спонтанно, да спрогнозировать нереально. Как решает природа эти задачи? Если пройдет какое-то время, какое-то количество итераций, муравьишки выстроятся в такой порядок, который не будет мешать друг другу. Это никогда не произойдет в первую итерацию. Но это обязательно будет решено. Вот такие алгоритмы называются генетическими или еще эволюционными. Человек адаптировал с помощью нейронных сетей и математического аппарата вот решение вот таких эволюционных алгоритмов, для, в частности, для работы сетей, для предсказания, для предиктивного анализа. Мы подошли к интересной теме, предиктивный анализ, что это такое. А раньше мы работали со статистикой. Статистика нам говорила, вчера показатель был один, вернее так, позавчера был один, вчера был два, сегодня три. Какой будет следующий? Ну, да, проводим прямую статистический подсчет, старые модели математические нам говорят, будет четыре. Deep learning, машинное обучение выводит несколько другие закономерности. Кроме вот этих трех данных мы подключаем новые измерения, которые нам говорят, что вы знаете, это не прямая, точно не прямая, это гипербола. То есть если мы не знаем ее угол наклона, то мы все равно можем сказать, что следующее значение будет не меньше 100. Потому что, находясь в начале гиперболы, да, то есть там гиперболоида, мы сначала двигаемся как будто бы по прямой, а потом резко взлетаем вверх. Вот такие выводы может сделать только машин-лернинг. В чем сложность? Сложность в том, в качестве данных, которые мы получаем. То есть все механизмы машинного обучения крутятся вокруг данных. И возвращаясь к тому, что я рассказывал о циско-коммутаторах, о возможности, Давать много контекста, рассказывать о приложениях, отдавать NetFlow, отдавать метаданные шифрованных коммуникаций и многое-многое другое – это все то, что определяет качество данных для построения математических моделей. Качество данных уменьшает сложность исчислений в сотни, иногда в тысячи раз. Использование глобальной аналитики глобального мозга, облачного мозга, делает достижение этих целей проще, быстрее и лучше. На самом деле мы находимся в начале пути. То есть это стоит признать, это не новость, это аксиома. В 2010-х годах появился математический аппарат работы с большими данными. Технологии MapReduce, 2010 могу ошибаться, год. Первые коммерческие реализации, 2014 год. В все, что с этим связано, появилось не просто так. Для этого должен был появиться математический аппарат, который позволяет работать с большими данными, учиться и делать предсказания. Мы прошли описательную аналитику, мы подкрались к диагностической аналитике, мы в начале пути предсказательной аналитики, но к предписывающей аналитике нам еще нужно пройти некоторую, некоторую часть пути. Что касается принятия решения, участие человека в предсказательной аналитике также неотъемлемо. Вот если мы уже перейдем в предсказывающую, и предписывающую аналитику для поддержки автоматизации решений, то, наверное, влияние человека будет минимальным. Это дальнейшее развитие наших технологий. Как это работает? На самом деле, когда мы говорили о машинном обучении в облаке, Artificial Intelligence, да, то есть искусственный интеллект, все, что с этим связано, есть один важный момент – участие человека по-прежнему важно то есть вот такие модели что считать нормальным и ненормальным и э, такую базу знаний создают люди эксперты которые могут подключаться и создавать то что уже сейчас доступно и называется машин резининг машин резининг это машинное утверждение что считать нормальным что считать ненормальным и на что обратить внимание таким образом у нас появляется не только машинное обучение как технология, но и определенный процесс, который включает Cisco, экспертов, комьюнити, subject matter эксперты и партнеры, которые могут наполнять и работать с теми моделями, которые будут доступны и уже сейчас доступны в наших облаках. Вот это уже действительно интересно. Когда мы имеем не просто громадный набор знаний и данных, не просто предположение, которое придумала сама себе Cisco, а есть еще группа экспертов в мире, которые, применяя свои там, знания, практики, best practice, наблюдения в отрасли, в своих сетях, могут это как-то менять и тюнить. Вот как выглядит машина Reasoning. Да? То есть мы увидим root анализ Предположение, как проанализировано, что увидено и какие предположения сделаны. В данном случае мы видим, что нам система подсказывает, а у тебя петелька на STP, может с этим надо что-то сделать, и тогда сетевая проблема исчезнет. Ну, наверное, мы и сами бы могли прийти к такому выводу, но потратили бы на это какое-то время, а тут нам машина подсказала это сделать практически мгновенно. В качестве заключения у нас есть некая диагностическая информация и output команд, которые мы могли бы применить для решения этой проблемы. Вот куда мы двигаемся и куда мы идем. Соответственно, раньше мы имели какую-то кривую, которая отсчитывалась по минимальным и максимальным трэшхолдам. Сейчас у нас есть динамические треш-холды, вот зелененькая, не знаю насколько хорошо видно, которые показывают. Окей, вот есть всплеск, есть еще один всплеск, но они нормальные, потому что в индустрии так бывает. Но в индустрии не бывает, чтобы на выходных был всплеск. Обрати на это внимание. Обратил, окей, у меня сегодня маркетинговая компания, в субботу это может такое быть, почему бы нет. Или наоборот, у меня все нормально, у меня людей на работе нет, откуда столько трафика? Может какая-то молвария завелась там и так дальше. Вот такие сценарии, они становятся все более интересными проактивный, предиктивный анализ, мониторинг и получение инсайтов. Мне подсказывает, что время у нас уже закончилось. Поэтому хочется где-то вот поставить точку с запятой, потому что тема на самом деле бесконечна. Если погружаться в теорию, из теории там, выныривать в конкретику, мы можем занять этим целый день. Сейчас же хочу сказать только следующее, что DNA Assurance – это та компонента, которая качественно отличает подходы к мониторингу, к работе с сетями Cisco от всего остального рынка. Это действительно ну, такое ноу-хау, которое в себя вобрало технологии, которые стали доступны недавно, возможности ЦИСКа, которых нет у ни у одной компании в мире и лучшие наработки того комьюнити, которые у ЦИСКи существуют уже два десятка лет. Поэтому все это как комплексный механизм, который невозможно повторить. Ну то есть для этого нужно либо на рынке присутствовать 30 лет, либо иметь покрытие рынка больше 60 в сетевых технологиях, ну, либо же я не знаю, что, что сделать еще. Хороший пример технологии Encrypted Traffic Analytics, когда мы ищем Malvare в шифрованных коммуникациях без расшифровки: 180 патентов, 6 лет сбора трафика. Можно ли сделать то же самое? Да, можно, только надо было начать 6 лет назад. Ну, вот, вот что отличает, вот куда мы движемся. А готов ли, готовы ли мы к этому, хотим мы этого или нет, это придет. Динамика изменений настолько велика, что компоненты, такие как Assurance, станут неотъемлемой частью наших современных сетей. На этом, пожалуй, я закончу свою презентацию. Остальные слайды будут доступны вам. Если будут какие-то вопросы, связанные с этими технологиями, с компонентами DNA Assurance, мы всегда будем рады с вами пообщаться как в офлайне, так и приехать в Минск. Благодарю за внимание. Спасибо. Давайте несколько вопросов, пока к нам присоединяются из соседнего зала. Дождемся всех, чтобы уже перейти к заключительной части нашего форума. Смотрите, такой вопрос. Cisco DNA является уникальным решением на рынке или есть конкурирующие продукты? Есть конкурирующие продукты, которые технологически очень сильно отличаются. Когда мы переходим в SDN-плоскость, мы говорим о продуктах. Два офисных пакета не могут быть одинаковых. Два антивируса не бывают одинаковыми. Да, они могут делать похожие функции, но они всегда будут отличаться реализацией. Cisco очень хорошо заботится о реализации, ну, нанимает э, математиков, экспертов, которые вот, вот с этим всем работают. Я могу сказать больше, у нас э, последние 7 лет покупки компании Cisco, это вот работа в эту сторону. Это покупка компании TLF, это все, что связано с SDN, с Data Modeling. Это, в принципе, эквизишены, ну, связанные не столько с компаниями и их объемом на рынке, сколько идеологическим соответствием движением в будущее. Поэтому, да, конкуренты есть, похожие продукты есть. Делают ли они то же самое? Нет. Какой опыт уже есть во внедрении данной системы? DNA Assurance активно эксплуатируется во всем мире. Основной кейс применения DNA Assurance это Wi-Fi. Я сколько, полгода назад общался с нашими коллегами инженерами с других гео. То есть у нас два раза в год проходит инженерные тренинги в Я по компоненте Assurance очень много спрашивал ну, тех инженеров, которые участвовали в реальных проектах. Ну, такие показательные проекты, например, в Китае на DNA-assurance компоненте висит порядка тысячи-двух точек доступа. Ну, представьте себе человека, который бы мог с вот этим хозяйством как-то управиться без вспомогательных систем. Хорошие примеры, в Европе много примеров. Ну, Штаты, пожалуй, наверное, быстрее всего, то есть успевают адаптировать такие технологии. Есть ли, есть ли внедрение в Беларуси? Нет. Насколько я знаю, внедрение DNA Assurance в Беларуси нет. Возможно, коллеги поправят. Пилоты, то, что мы ожидаем в ближайшее время, когда появится у нас оборудование on да, то есть на базе одного из 10. Повторюсь, DNA-центр, то, о чем говорил Андрей, Uh, это аппаратный сервер, то есть он должен появиться для того, чтобы ну, стало возможным отпилотировать и перевести в продакшн. Uh, в Украине DNA-центр в контексте sd уже используется, в контексте Assurance, но ну, это то, что мы ждем, uh, что заказчик, который купил sd будет дальше использовать в полной мере. Какое оборудование поддерживает данную технологию? Uh, ну, нет простого ответа. Давайте скажем так, оборудование, которое поддерживает DNA-центр, может отдавать аналитику в компоненту DNA Assurance. DNA-центр поддерживает оборудование, ну, достаточно широкого спектра. Это не только то, которое поддерживается в архитектуре SD-Access. Что нужно для того, чтобы 2960x отдавал какую-то аналитику? У него должна быть лицензия DNA Essential, потому что advantage нет, как минимум. Понимаете, о чем я говорю? То есть лицензирование DNA, применимое к целому ряду сетевых устройств, делает возможным управление и мониторинг средствами DNA-центра и DNA-асшуранс. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо за внимание.